All right. <laughs> Здравствуйте, дорогие друзья! Мы по-прежнему на выставке здравоохранения 2015, который проходит с 7 по 11 декабря 2015 года. Здесь отечественная компания Micard представляет свой продукт. Это компактный КГ прибор который может использоваться как в профессиональных целях в скорой помощи, в стационаре, так и, что самое интересное, в домашних условиях пациентам при должном обучении. Сама компания производит данный э, прибор, который, собственно, снимает показания электрокардиограммы. Стандартные 12 отведений, в наборе присутствуют все необходимые э, электроды, датчики, Работает на обычных батарейках э, 2А. По заверению производителя, этих батарей хватает на 22 часа непрерывной работы. Также, если оборудование используется в профессиональных целях, такой набор поставки вместе с планшетом на Android и принтер. В зависимости от того, какая комплектация, стоимость варьирует от 95 до 110 тысяч. Для пациентов в розницу непосредственно только сам прибор, который снимает электрокардиограмму с датчиками, стоит 25 тысяч российских рублей. Производитель российский, отечественный, все, что вы видите, но ну, вот это производится исключительно в России на собственных э, производственных мощностях, за что им большое спасибо. Производитель также э, создал собственное программное обеспечение, как для мобильных устройств на базе Android, так и для стационарных компьютеров, но уже для профессионалов. Пациент может снять ЭКГ у себя в домашних условиях и отправить запись электрокардиограммы своему лечащему врачу, который, используя специальное, собственно, программное обеспечение, может расшифровать электрокардиограмму и дать соответствующие рекомендации по лечению или корректировке.